Здравствуйте, информационное агентство «Ледокол». Сегодня как раз вот мы собрались в этот день. Скажите, пожалуйста, как, какой сегодня день? Сегодня, февраля, день советской армии и военного, военного флота Закон, и вооруженных сил всех Спасибо, за, так мы Как э, вы сегодня э, видим, мы сегодня собрались Вот на этот тот митинг Скажите, пожалуйста, какой результат вы ждаете От на сегодняшнего собрания митинга? Все, Я жду, что равнодушным людям Может быть сегодня, люди, быть, быть, быть, сегодня на хоть кому-то будет того, Понятно и известно Что была такая власть советская Для которой Сегодняшний день был Одним из первых правил нашего государства. А сейчас уже власть вроде бы и позабыла. А вот смотрите, сколько людей приходит. Всего там около сотни. Так, насчет людей, почему? люди Очень мало людей было сведомлено, что будет э, митинг собирать. Потому что Работать? было только на сайте КПРФ, которые да? особо-то... Ну, согласитесь, в города, может, мало кто туда заходит, люди уже не совсем. Поэтому хотел бы тоже задать вопрос. Знаете, а будет ли результат после того, того, как этот митинг сейчас, когда, мы, когда митинг разойдется, что... им Требования Это их, не которые... Будет результат какой-нибудь после этого митинга? Я, Я думаю, что результата много не будет, потому что люди равнодушны. Вот. Государственная политика сейчас не заинтересована, чтобы люди знали правду, чтобы люди были патриотичные. Что Чтобы люди хотели страна, изменений страна, сегодня. А задал вопрос. А согласны со мной, что вы тех митингов, которые был КПРФ, может быть, фоне как раз летом я, перед пенсионной реформой аж было два митинга, митинга что это, люди это, собрались, это, было намного больше денег, но требования просто этого митинга, потом, то, что люди, требования людей, которые этот митинг отставил, просто потом, после того, как все закончилось, просто были выброшены в мусор. Согласны, было ли это? Да нет, такого не будет, конечно. Все равно у них есть дети внуки, знакомые, друзья, они, они будут знать, что вот еще есть такие неравнодушные люди, чтобы выходят, хотят изменений, и, наверное, все-таки когда-нибудь народ созреет, поймешь, что сегодняшняя власть ведет нас в тупик. Полностью мы потеряем и государство, и свой народ, и русский народ в первую очередь. Все, спасибо большое, что ты наши вопросы. Все, Всего доброго, до свидания. Всем здравствуйте, информационное агентство «Ледокол». Сейчас как раз разрешить, задам вам пару вопросов. Да, здравствуйте. Первый вопрос который хотел задать. Скажите, какой сегодня день? 23 февраля. Суббота, да? Суббота. День защитника Отечества, праздник если советский. А так переименованы уже, точнее, День Красной Армии и Военно-морского флота. советской стороны сейчас День защитника Отечества. Так, спасибо большое. Так, второй вопрос задать. Сейчас, как мы видим, мы сейчас находимся на митинге коммунистической партии, котором... скажите, скажите, что ожидаете от этого митинга после того, как он уже давно разойдется? Какие результаты ожидаете? Какие? Здесь протестный праздничный митинг. Как бы люди вышли с плакатами требуют и требуют что-либо. В любом случае, власть это все заметит, увидит, будет в курсе, что люди против той политики, которая сейчас ведется в стране. Люди, конечно же, против, но просто был момент, моменты, также вот летом от КПРФ они вступали, было два митинга, насколько помните. Но просто было такое, вот не стало ощущение, того, что после этих митингов просто, что требования людей, которые собрались, мы просто потом просто либо были оставлены на полке, либо просто выброшены в мусорку. Такое еще не складывается. Ну, это власть показывает свои отношение к людям просто-напросто, наплевательское, да и все выходят с определенным требованием, они видят, что происходит что-то не так. Это все надо менять. Есть определенные, что именно плохо в стране происходит. А ну, власти, в любом случае, власть это видит, но наплевать, я думаю, власть на население, на сторону да и все. А скажите, пожалуйста, а считаете ли вы то, что корень наших проблем именно из-за капиталистической системы, которая сейчас происходит, потому что было как в советское время, советская власть, была социалистическая система, совершенно другой другие отношения между людьми, а сейчас, естественно, они направлены на то, что, на максимальные прибыли в денежном эквиваленте Считайте, ну, что естественно, это естественно от этого все и зависит. Потому что все деньги, если мы даже. Представим, там, по СМИ показывают доказательства, там, гравство, коррупция, то есть, ну, вот деньги уходят там в офшоры, и все, если даже чиновников находят мешки с деньгами дома, то есть, ну, откуда эти деньги? Явно, откуда конечно, выведено? не с неба, же они в конце концов. Ну, эти деньги, да, то есть, ну, даже если при нынешней капиталистической системе, да, вот население не хочет там выбирать коммунистов, ну, или вообще коммунистическая идеологию, если... Они просто, может быть, они могут быть Ну, может, не понимают там, или еще что-либо, даже в нынешней ситуации можно делают страну развивать а у нас происходит по сути воровство всего просто ну, считаю что власть посредством каких-либо в уважении денег во что-то, там в парке еще что-то просто выводят оттуда деньги. Ну, обналичивание, коррупция, то есть э, обычное рабство. Ну, скажем, может быть, просто у людей нет, просто да. сейчас они не дают и рычаги такие сделать, чтобы, мы, чтобы можно было лучше контролировать, если чтобы это не произошло. А могут быть, это рычаги, такие быть, э, только в капитальщик систем, Потому что рычаги те могут быть только в советской власти, или можно ли создать их системы, скорее всего, навряд ну, ли их можно создать. Оно уже, как бы, хоть как ни не возьми, социальное государство, да, у нас. Да. Как бы есть демократия, есть народ, приходит на выборы и выбирает. Но факт в том, что если мы посмотрим все рейтинги по выборам или еще статистику переведем, то есть большая часть населения отвергает вообще принцип выборности, но они не верят населению. И ну, околопровластные круги делают все, чтобы разграничить население, то есть разделяет их по всем классам. Даже если мы сейчас возьмем какие-либо коммунистические движения, да. вы ведь заметили, сколько сейчас появилось направлений, именно если левую сторону брать, да. э, переверженцев э, коммунизма, социализма, даже в этом направлении, ну, просто тьма, сколько сейчас э, появляется разных движений. И причем это все разграничивается, то есть единый костяк, социалистического движения, но ну, вот людей, которые, да, объединенные цели, их уже тут делят на все. У нас даже э, граждане СССР, знаете да, такая вот да. секта есть, вот я думаю, просто секта, и я уверен ее просто ФСБ поддерживает, потому что, ну, яра, я некоторым людям объяснял, что э, они, антиконистационные у них идет, они вот там, есть определенные бредни, если у них читываться, то есть явно антиконистационные тут против строя вообще страны то есть ведут какой-то определенной революции, свержения. То есть ну, явно кем-то это крышуется структурами безопасности. И я думаю, тут все так происходит. Главное, у властера это способ разделить людей и не допустить их объединения. Объединения они делают только на день единство и все. И то такое фейковое объединение. Понятно дело, Согласно что... А вот вообще вот эти вот рычаги, которые существуют на данный момент, якобы, чтобы как раз что-то изменить, вот в виде каких-то партии которых где выбираются назначаются лица которые выбирают которые фактически мы не знаем кто ниоткуда из каких коллективов вот. и в как бы, эти партии они будут типа отстаивать интересы то что есть программа и вот они отстают. типа хотите изменить эти идите эффективно вообще эти рычаги как вообще? Это какие это, если новые партии опять же они делаются для того чтобы от старых более сильных каких-то движений, организации отделить людей вот то есть происходит больше разобщение чем да, рычаги нет, нет как, никакого объединения идет в разобщения и на фоне этого разобщения можно в стране утворить что угодно также так же да? все вывозить в обшор и тут и дальше разорять причем деньги это чьи в обшор уводятся они же не с неба в конце концов ну, это, это на деньги да. это все что в стране происходит это деньги страны по сути а налогоплательщики делаем. это кто это естественно мы да ну, граждане России наши деньги да все спасибо большое что да? так, ну, спасибо, спасибо вам большое за Добрый день, информационное агентство «Ледокол». Разрешите задать вам пару вопросов. Добрый день. Первый вопрос. Какой сегодня день? Ну, говорят, здесь защитники отечества. но день Красной Армии. Морского флота. Да, день Красной... изначально да, день Красной армии и морского флота. Слушай, пожалуйста, помимо всего, что я вот про дня, сейчас, как мы видим, мы находимся на демонстрации Коммунистической партии Российской Федерации, КПРФ. Вот скажите, почему вы здесь именно на этом митинге? А потому что кроме этих митингов больше других митингов нет, где можно сказать свою позицию, высказаться и собрать народ единомышленников, увидеть реакцию обратную от людей. Да, только, смотрите, если согласен тут то, что люди мало осведомлены, а то, что будет на мероприятии вот этот вот, есть такое ощущение. М ну, осведомлены может быть и мало, недостаточно я бы сказал. Но с другой стороны, больше всего отсидел с дому. Все при... много, много кто знает и кто не пришел, кто не захотел проснуться пораньше, кто не захотел проехать в выходной день, кому интереснее просто поспать или поиграть какие-то игры. Ну понятно, может быть люди просто устали с работы, а тут может быть с утра, Плюсы у кого-то семьи И второе, в плане насколько я знаю, этот митинг был только объявлен на сай сайте КПРФ, вот, на который может быть не особо много людей заходит. Но ну, сайт КПРФ, Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, везде идут репосты, везде, везде идут усоведомления, я вот увидел на Инстаграме. Так, и еще вот вопрос. Смотрите, вот митинг, вот что ожидать, каких результатов ожидать от а когда заверш... по завершению этого митинга? По завершению будет резолюция, но <свестит> <свестит> не услышит никогда не власть нас никогда не услышит. Народ, свой народ она никогда, даже не услышит, она не слушает вот они здесь рядом ходят, смотрят, слушают, но никаких действий делав, не будут. выводов не делаются никогда. Все были против пенсионной реформы, а в итоге никогда, никого вот не хотели. Вот насчет пенсионной реформы. Помните, были тоже, то ли летом, когда вот пенсионная реформа была, аж два митинга КПРФ, очень много людей собиралось относительно Саратова, кто осведомлены, все. Но было ли такое ощущение вот у вас, что результаты и резолюции, которые были на тех митингах, просто Просто потом либо убрали на полку, либо выбросили, просто были выброшены в мусорку. Потому что никаких результатов не оказалось. Было ли такое ощущение? Складывался? Опять полки ну, опять палки колеса власть вставляет. То есть мы добились референдума, а референдум как бы опять загубили. ЦИК загубил референдум, своими какими-то непонятными фильтрами, правилами, нормами, и загубили фильтр. То есть проголосовавших против, даже на сайтах, на всяких, там, ченч или прочие какие-то, люди голосовали активно. И сейчас единственная возможность – это Конституционный суд. И как бы партия, думаю, что пойдет на это, и будет. Писать. Скажите, пожалуйста, а считайте, что корень проблем, которых есть, именно в капиталистической системе, где все, где личный интерес и жажда и желание нажиться получить максимальную прибыль в денежном эквиваленте. И на это построено все. Абсолютно все. Все на этом построено. И администрации, и полиции, и прокуратуры, и следственные органы. Все повязаны. Управляющие компании, которые ничего не действуют, без на которых есть, прекрасно знаем, что рычаги, но всегда есть какой-то представитель, который кроет Выше. Депутат, городской или областной или депутат. Все сидят и прикрывают. Также действует полиция. пишет заявление, приходится и управляется в стол. Все пишется в стол. Граждане обращаются, депутаты, например, коммунисты те же самые реагируют. Денег нет, рычагов нету. Те же головы города говорят, а как мы можем вылезть? Вы их сами вылезли в управляющей компании. Пока снег на бошку не падает, тут в Энгельсе человека убил. Результат какой? Ну, административный штраф каким-то там органам ЖГХ устроили, и все, с бучкой такую... Да, совершенно я согласен. То есть фактически борьба идет со следствием, но, но почему-то идет борьба с причиной. Потому что если углубиться в причину глубец, то выяснится, что это все дело, что просто нужно менять систему. А этого, естественно, определенные правящие круги, которые уже паразитические, просто этого не хотят. Согласны? Абсолютно. Так. Только, только, только так, по-другому никак. Все, спасибо большое, что это наши вопросы, все, Всего доброго. Здания. Так, добрый день. Информационное агентство Ледокол. Сейчас я разговариваю с Ольгой Алимовой. И тебя а Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот этот митинг, который сейчас пошел, посвящен чему на данный момент? Ну, сегодня же 23 февраля, день по нашему день Советской армии и военно-морского флота. По нынешнему измерению это День защитников Отечества. Мы защищаем, пытаемся защитить, в том числе и защитников Отечества. Защитить права граждан на свободу, на нормальную жизнь, на то, чтобы человек мог иметь право высказать свою точку зрения и ему за это ничего не было и конечно же обязательно для того чтобы э, предоставить права военным людям которые защищают нашу родину чтобы они жили в нормальных условиях получали достойную заработную плату э, военные пенсионеры получали достойную пенсию и проживали в нормальной стране да, спасибо. а еще вопрос а вот митинг который сейчас идет он больше какой направлен протестный или больше тем нет он больше протестный потому что конечно можно было собраться и просто поздравить для этого мы выпустили открытки и поздравляем всех, вообще-то, все, вся страна практически, ну, 90% это защитники Отечества. И 10%, которые обижают защитников Отечества. Вот, поэтому это митинг протеста. И здесь речь идет не только о военных. Вы видите, там есть плакаты и связанные с бензином, и с пенсионной реформой. И с невозможностью получать достойную пенсию по разным категориям. И многодетные матери тут. И все-все, кого обидела нынешняя власть. Так, спасибо. Смотрите, вы как представите? представитель коммунистической партии России, вы знаете, то, что откуда идет корень проблем. Именно из, экономии, из нынешней капиталистической системы, где все, навесно на жажде прибыли. А вот смотрите, вы же, естественно, какие меры нужно принимать, то, чтобы как раз действительно, что это изменить? Нужно изменять систему, правильно? Нет, но это действительно вот послание президента было, да? То есть он, он ощущает, говорит о вещах, которые, о которых надо было говорить давным-давно, и увидеть это, и принимать меры, не до пуская, чтобы обижали многодетные семьи, ветеранов, инвалидов, детей, поднимать ä, образование достойное давать и в, том числе, ä, всё, и в том числе и оборонный комплекс. Но ä, он же не назвал корень зла, он же не сказал, Конечно, что не. вот это вот разделение нищих и, и богатых, что этот либеральный не курс не в итоге привел к тому, что страна просто рушится, нас ее за страну не считают. Вот. Поэтому ä, он по-прежнему настроен на либеральный курс, он настроен на то, чтобы помогать банкам, помогать этой кучке олигархов и, ä, как забывая при этом граждан. Мы считаем, что так быть не должно. И вот этими мелкими, как бы, как они считают, шажками мы их подвигаем к этой мысли, потому что на протяжении многих лет мы боремся, рассказываем, что нужно прежде всего вкладывать в экономику. Это рабочие места, это налоги, это процветание страны и главное ее независимость. В любом смысле слова. В том числе и продовольствие, в том числе и оборонное, в том числе и машиностроение, авиационные и так далее. Но, к сожалению, видимо, пока они не приходят к этому пониманию. Мы как будто живем в разных изменениях, в разных странах так, смотрите вот у нас проще класс считается как раз капиталистическая да, республики... да. А теперь смотрите а как можно же решить проблемы пенсий граждан цен цен благополучия не затронув интересы на прямые интересы класса, то есть прибыли это понятно не ну понятно поня мы это на это настаиваем и в том числе вот я выступала на думе и конфискации имущество за экономические преступления многие вещи должны быть, быть и вот сейчас борьба с коррупцией они говорят что надо дать декларацию но никто не спрашивает откуда ты деньги столько почему Зарплата, там, например, Миллера Она разных Почему она, например, 100 миллионов У него в месяц А пенсионер 11 тысяч 300 получает Минималка 7,5 с половиной Или 11 тысяч Но это что такое Поэтому, конечно, он должен наступить Тогда на права этих богатых Которые входят в его конечно. окружение Но он же этого не делает значит, надо а готов поталки... это сделать? Да нет, ну судя по посланию, не готов Но надо вот, подталкивать Надо люди, чтобы подталкивали к этому Начинать с отставки правительств и он должен видеть массовые протесты, но вы же понимаете, и государственные, Дума в большинстве Единой России не принимает законы, которые бы защищали граждан. Они принимают законы для того, чтобы уточить требования тем, кто вышел на митинг, те, кто высказал свою точку зрения. Вот сейчас женщина выступала. Рухнул дом, квартиру не дают, выписывают, жить негде. Ей куда идти? То есть она может только путем протеста, и в итоге, когда этот бунт будет, то будет, будет беспощадный. президент должен это понимать. И если он считает, себя народным президентом и, и национальным лидером, он должен прежде уставать на сторону и большинства, и а большинство это морали, не олигархи. Витали. У них большинство <связано> капиталов, но они не большинство страны. Так, понятное <связано> дело, что а, понятное и дело, дело, что олигархической системы в дела-то никак не могут быть большинством. Как говорится, класс эксплоататоров, он всегда намного меньше, чем класс, это естественно, да, это уже закон, как говорится, быть Но вопрос, а какие протесты-действия должны быть, чтобы как раз было эффективно? Понятное дело, никто не призывает там может быть, переворачивать машину и так далее, но нужно, ну какие меры должны быть, чтобы они были максимально эффективны, чтобы можно было что-то изменить, чтобы был внесен удар по правящему классу, просто поинтересно, на всяком случае, хищническим. Ну вот, к великому к великому сожалению, наше население не ощущает себя народом. Если взять Францию, да, жилетки, одели, и какие-то минимальные наступления на права граждан поднимает этот народ, потому что там сильные очень профсоюзы, в том числе допустим, сейчас Сильные у них профсоюзы, а политические партии, они довольно слабые, но профсоюзы. А у нас уничтожили профсоюзы, и они слились в экстазе только с правящей элитой и с партией единой России. Они ходят вместе на митинги, говорят о том, что низкая зарплата, но при этом они в одной колонии вместе с ними. Поэтому протестные акции, они иногда бывают спонтанными фонтанами, с задачей партии. Не только на протестных акциях, это активная работа и в парламентах, это активная работа на местах, разъяснение населению. Встречи буду, и э, быть, показывать этот антинародный курс Но только так и нам мозги таким способом. По того, Так, то есть собрать, нужно собрать большинство количество населения, объединить в единый как говорится, цель получается. Но ведь этому уже существует, естественно, это существует ли противодействие же этому, верно? Хороший Конечно, и законы приняты, такие, чтобы народ голову не поднимал, наказания всевозможные, как я говорю, местные санкции наши. Но, тем не менее, люди должны понимать, что если у них отнимают уже все, вот сейчас пенсию отняли, дальше пойдет жилье возможно, еще работу отняли. И многое другое, когда человек поймет, что уже отнимать нечего, значит, тогда просто, я говорю, тогда будет бунт, просто бунт, тогда сметут всех а и богатых и бедных. Но а хотелось бы, чтобы это людей, не, допускал, не допускал президент, а внимал требованиям граждан, их так сказать, законным требованиям, чтобы осуществлялись их защита прав и выполнение своих обязанностей как президент, тот же гарант конституции. Вот хотелось бы, чтобы это было юридическое. Ну, это еще раз говорим правовая пропаганда и многое другое. Ну, не верит наш народ, потому что на протяжении 20 лет их обманывают и обманывают, обманывают. Они закрылись в своих коробочках, как говорит, лишь бы, лишь бы меня не трогали. Поэтому вот наша задача разбудить, это сложно, но возможно. Смотрите, Ольга Николаевна, вы недавно привели один очень исторический пример с холодильником и телевизором. Вот, естественно, поэтому дело то, что пока еще холодильник, еще, пока еще телевизор еще более-менее уравновешивает холодильник. Как вы думаете? Нет, я думаю, что телевизор, конечно, влияет на умы людей, потому что, во-первых, это частная струк структура, им не интересно говорить правду, они, главное, должны заработать прибыль и ничего другого, они их, ими ничего не движут. Поэтому, прежде всего, внушать, как везде там все плохо, рассказывать какие-то ужасы, и у людей первые, они психологически настроены смотреть сначала, что плохо, ой, у нас еще не так плохо, поэтому давайте будем сидеть дома, смотреть эти безобразные сериалы, внушать, как, потому что, ну, я здесь за, за не парламентское выражение Отстраниться, как а говорят да, мои подруги да, да, От реальности, да вот Опустили уже ниже плинтуса и женщину, и мать И э, детей, и семью И все такое показывает Вот эти вот передачи э, Типа Малахова и многие другие Противно все это смотреть э, Действительно искажают историю Уничтожают наше прошлое Телевизор пока э, внушает людям Что войны-то нет Вроде бы как, да? Yes. Ну и yes. то, что там yes. можно yes. поесть и не забрали, умереть, и тоже не ничего. Ну вот сегодня будет. на праздник, видимо, кто-то начал уже праздновать, независимо Почему? от того, потому что кто-то -то за них борется. Большинство думает, ну вот пусть борется. А потом, когда придут, придут победы, они тогда и мы рядом с ними. А, Ольга Николаевна, смотрите, смотрите вот все-таки, когда холодильник э, все-таки пересилит телевизор, ведь э, когда уже людей нечего... Тут будет два варианта, согласны? Либо это будет бунт, либо революция. Вот при нынешней ситуации, которая сейчас, при нынешней осведомленности людей, что сейчас... Сейчас будет, если, например, на следующий день, например, завтра холодильник перевесить. Будет бунт или революция? Нет, ну я бы, конечно, за то, что... если бунт, было, это, конечно же, трагедия людей, это... Правящий класс, он, конечно, улетит, им все равно, у них есть уже давно и связи, все. А, а простой народ будет просто, извините, будет кровопролитие, не дай бог, конечно, это никто не хочет. Вот как раз что будет именно больше? Нет, но ну, мы... Хотя кто-то говорит, что лимит на революции исчерпан, я думаю, власть делает все, подталкивая народ к проведению революции. Подходит, если это будут революции, конечно же, это они переворот просто или бунт. Вы же, так, вы же, естественно, понимаете, как КПРФ, что такое революция, чтобы ну, Понятно. понятно. Вот. Нет, революция нет. это прогресс, где людям все, наоборот, начинают жить лучше, изменили систему. А бунт это просто вышли. Нет, просто... Люди, люди, то вы люди, то будут к тому же что стремиться, чтобы ну, было лучше. Поэтому, естественно, мы будем за то, чтобы если проводить, то проводить революции, а не бунт. Потому что бунт бесстрашен и беспощаден Ну, смотрите бунт что такое? Люди просто выйдут, они просто поставят, создадут такую же систему. Просто того, что просто не из-за того, что не мог создать, точно такую же систему поставить, просто только в виде других людей, но при этом не осознавая, поставить то что потом будет. Так. Мы должны с вами говорить о законных методах. Потому что если мы с вами будем призывать сейчас и говорить о незаконных всевозможных акциях, мы тоже попадем под те репрессии, которые готовят для простого человека. Смотрите, законом законам, конечно же, это по правилам понятное дело. Но смотрите, а правила, которые вот эти вот законы, все-таки не играем по правилам правящего класса, который является празитическими, которые, они тут законы делают так, чтобы, кажется, не затронул их. Такой же есть? Естественно, конечно, понятно. Я и об этом начинал говорить, что раз они большинство государственных то они принимают те законы для того, чтобы сохранить свое правление, свою власть и а, диктовать свои условия. Вот, поэтому, когда и в советский период времени были законы, там тоже были настроены на то, чтобы сделать государство по закону бесплатное образование, бесплатное здравоохранение было, чтобы работа... Там тоже а, т, правящие партия коммунистическая ставила, принимала законы, те, которые для того, чтобы людям жилось хорошо. и они, а они делают наоборот. Поэтому все равно будут каждый правящий класс, который приходит на смену другого, он принимает свои законы. Просто эти для того, чтобы сохранить беззаконие, принимают такие законы. И все-таки революция предпочтительнее, чем бунт. Так, Ольга спасибо, что ты последний вопрос задам. Скажите, какие меры будете принимать, вы как депутат непосредственно уже на месте. Седание как раз э, думаю. Какие меры принимаете, принимаете например, ваша э, партия, как депутаты? Нет, ну мы принимаем законы, предлагаем всевозможные поправки, хотя бы, понятно, вот пенсионную реформу приняли, отменить, мы будем настаивать о том, чтобы и отменили, вернули 55 лет и 60 лет мужчин на пенсии. будем говорить, но коль пока это не принимается, то будем вносить поправки для того, чтобы человек почувствовал хоть какую-то заботу. Принимать законы, встречаться с президентом, объяснять ему о гибельном курсе, который ему навязывают либералы его окружение, и ä, требует проводить ä, митинги, проводить пикеты, шествия, все, что возможно ä, для того, чтобы ä, правительство все-таки увидело, что люди недовольны нынешним ä, правлением, нынешними законами и нынешним ситуацией, нынешним режимом, как я его называю. Все, спасибо большое, Ольга Николаевна, что эти вопросы есть. Добрый день, информационное агентство «Ледокол». Uh, сейчас решите, я задам вам пару вопросов. Пожалуйста. Первый вопрос. Хотят поздравить вас с праздником. 23 февраля, День Красной Армии и Флота, если не ошибаюсь, называл все он изначально. Спасибо. Краснофлотцы. Краснофлот. Мы вернули все изначально. Понимаете? Живую, конечно, не видел никогда. Только, кажется, <сíки> <сíки> сейчас... так. кстати, вопрос. Так вы сегодня пришли сюда, как, вот, как видите демонстрация партии КПРФ. Здесь вот, скажите, с какой целью пришли сюда вот на это вот мероприятие, этот митинг? Поддержать народ, чтобы народ больше выходило на борьбу, на борьбу с этой властью. Смотрите, что творится с городом. Во что превратили город? Во что превратили народ? Ни работы, ни привоза, ничего ни привоза, нету. Одни повышения цен. А мы пришли просто поддержать. И у нас здесь встреча. организации наши встречи здесь. Мы и летом встречаемся. И вот сейчас, сейчас соберутся ребята. будем Пойдем, как... у нас есть памятник морским юнгам северного Флотов в Липках. Вот пойдем там сейчас возложим цветы. Ну и погуляем по городу. Это у нас, так. такое, мероприятие. Это у нас такое мероприятие. Так, смотрите, естественно, вы понимаете, откуда... Корень проблем растет именно из-за капиталистической системы, где жаждано. Все, все, все мы знаем, все мы видим, все мы слышим. Народ сам все видит, все слышит. Все, жить так нельзя. Надо жизнь улучшать. А не так, с такими богатствами народ самый нищий наверное, в мире. На сто последнем месте. Так нельзя. Согласны с то, что сейчас у нас страна находится под зависимостью либо иностранных, либо собственных, как говорится, вла власти буржуазии. Под Америку страна наша пляшет. Под Америку. Вот Америка диктует, а наша исполняет все. Скажите, пожалуйста, смотрите, вот, считаете ли вы то, что вот этот... Митинг, протесты даст эффективный результат. Какой результат будет? Я думаю, с таким количеством людей ничего не добьемся. Ничего не, ничего не будет. Надо выходить дружно, больше. Выйдет 20-30 тысяч, это уже будет. Уже совсем по-другому. А 100, 100 человек ничего не решают. То есть, в принципе, мы согласны, с одной стороны, как вот мы, то, что надо выходить на огромное количество и просто разъяснять, разъяснять, разъяснять. Да, надо больше как-то проводить агитации, чтобы привлекать больше народу вот, вот тогда власть будет считаться с народом а сейчас они взлетели они народ не видят не знают и не слышат вот и все посмотрите а, вот коммунистическая партия она как вообще насколько она эффективна и на я тоже нет смотрите просто одно дело как я много значит коммунист как говорится который действительно направлен как раз отстают идеи которые действительно как передовой чтобы сплотить людей, изменить систему. А вот, Но есть партия, коммунистическая партия Российской Федерации, вот сейчас, вот, которая, скажите, а коммунистическая партия Российской Федерации, они эффективны сейчас, вот, как вот отдельное движение, оно отстаивает? Я думаю, что эффективны, но надо все же привлекать больше народа, больше к себе в организацию. Тогда что-то произойдет, а вот так вот... То есть больше в народ, именно, непосредственно в народ они где-то Все, спасибо большое, что ответили на наш вопрос, еще раз праздник у вас, все, спасибо, что пришли. Информационное агентство «Ледокол». А, скажите, пожалуйста, могу задать вам пару вопросов? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, какой сегодня день? Сегодня суббота, 23 февраля. А 23 февраля – это а что за, за праздник такой, событие? А, ну, так, день защитника Отечества, если не ошибаюсь. Так, день защит... Смотрите, изначально, знаете ли вы то, что изначально назывался день Красной Армии и флота? Честно говоря, не знал об этом. Так, не, не знаю. Смотрите, сейчас хотел бы такой вопрос. Как вы оцените экономическую, политическую обстановку у нашего государства? В данный момент времени? Да. В данный момент времени, может быть, за последний там какой-то период, там 10-20 лет. Я считаю, что Российская Федерация в экономическом плане сейчас находится не в самом лучшем состоянии. И что у России есть куда расти. скажите, пожалуйста, а вот такой вот момент, как сейчас повышение пенсии, повышение цен, это как, это положительно вообще для большинства населения народа? Ну, если смотреть правде в глаза, то для обычного народа это, естественно, отрицательный фактор. Потому что ВВП растет. Налоги растут, и людям свободных денег у людей становится все меньше если жить. В мире. Но как на самом деле происходит в экономике? И для чего это нужно, я точно сказать не могу. Но для народа это, естественно, факт отрицательный. А согласно, что сейчас у нас страна идет по капиталистическим рельсам то есть капиталистической системы, это где все завязано на, на жажде прибыли, на получение максимальной прибыли в денежном эквиваленте. Согласен, что такое есть? Ну, смотря для кого. Наверное, все-таки наши государства стараются все-таки сделать так, чтобы на общем мировом плане мы оставались лидерами. Так как сейчас идет серьезное давление со стороны других государств, то я думаю, наши правительство все-таки делают правильное решение и стараются все-таки выбрать наиболее оптимальный путь развития государства. Так, а вот скажите, смотрите, слышали вы таких, может быть, о деятелях администрации, о чиновников, которые попались на, на взятки, которые зарабатывают огромные деньги, которые воруют это. Вообще, что можно они сказать? Они вот как вот этот фактор, он как влияет на это положительное наше государство или отрицательно? Коррупция, которая у нас, к сожалению, процветает, это, естественно, отрицательный фактор. Россия занимает лидирующее место в плане коррупции. И я думаю, если бы в России эта проблема была решена, то это очень бы серьезно укрепил бы нашу экономику и положение России в мировом лидерстве, так сказать. Так, а скажите, а вот смотрите, а как, корень вот этих проблем, которые идет вот, как раз и рыночная, то что там есть связь как раз то, что чиновники, они также хотят просто, естественно, хотят получить просто прибыль максимальную, и из-за этого как раз они уже и идут на такие действия. Может быть, стоит сменить просто систему на более справедливую? Точно я сказать не могу, я в этом серьезно не разбираюсь. Нельзя сказать, что все чиновники, все представители власти ведут себя негативно. Есть же люди, которые честно выполняют свою работу, но, к сожалению, есть люди, которые свои цели ставят превыше цели государства цели и цели народа. А скажите, а можно же создать систему, при которой есть ли система, на ваш взгляд, которая может просто при, таких люди, про, такие люди просто не будут попадать ни в административные, ни в какие правящие органы? Я думаю, эту проблему нужно решать именно с засечением законов в плане регулирования коррупции. Допустим, брать практику Китая, где за коррупцию вплоть и не для.. Смертной казни приводят приговоры, поэтому я думаю, если бы это вести, люди более бы осторожны и более бы, э, так сказать, справедливо относились к этим. А в Китае там какая система, какая, какая у них власть именно идет, на ваш взгляд? Я точно в этом не разбираюсь, но я считаю, что если посмотреть на рост Китая, то... Буквально за 15 лет страна, которая находилась на 60-х местах по экономике, сейчас занимает второе место по, по росту сразу за штатами. И поэтому у них есть чему получиться. Так, а смотрите, а вы знаете, что то, что в Китае большинство, у них, у них коммунистическая система, у них что, людей во власти? Коммунисты. Нет, я об этом не знал. Ладно, все, спасибо большое, что ответили на вопросы. Все, Всего доброго. До свидания. Информационное агентство «Ледокол», решить задать вам пару вопросов? Да, можно, пожалуйста. Первый вопрос. Какой сегодня день? Сегодня день защитников Отечества. Угу. А знаете ли вы то, что вот этот как он называется, назывался раньше этот праздник? Нет, я не знаю, как он назывался раньше, но для меня он имеет совершенно другую подоблеку, не ту, которую сейчас пропагандируют все остальные, которые усердно верят в то, что там служивые, допустим, этот праздник служивых и прочее, прочее, прочее. Нет, это праздник тех, кто готов в любой момент взять оружие и защищать то, что связывает его с э, отцами, с предками. Согласен, то, интересно. То есть, по факту, это день любого человека, который готов встать за то, что ему дорого. Так, спасибо. Так, а знаете, что раньше он назывался день, день Красной Армии и флота когда-то, праздник этот? Нет, я никогда не задумывался ни, ни над названиями, ни, до, ни об их истории. Для меня праздники это нечто такое повседневное. То есть, смотрите, как раньше люди... Смотрите, сейчас, например... Кого нужно защищать сейчас, получается, отечество? Ну, понятное дело, людей, народ, но вот сейчас, получается. Как, праздник вот этого отсюда день защитника Отечества. Если раньше был день Красной и флота, если скорее, сейчас это день защитника Отечества. Отечество, получается, России. Кого именно сейчас нужно прям защищать? Просто, ну, помимо понятия сделал народ, но как ваше мнение? Раньше Кого встава... сейчас на войну пойдем защищать? Раньше вставали защищать родину вот. что такое родина это все мы это люди это население страны но сейчас лично мое мнение с нашим менталитетом с тем что с нами стало нужно защищать то что вам дорого в первую очередь только тогда у вас будут действительно силы чтобы обеспечить эту защиту ваше понимание что вам дорого кто вам близок я спокойно пойду за свою семью за своих друзей за своих близких за свою дочь но если мне скажут иди защищай страну не обижайтесь, но я не люблю нашу страну. Вы же понимаете, вот как раз сейчас в основном и говоришь, защищать именно страну нашу, которая, вы сами понимаете, очень полно как раз то, что сейчас есть правящий класс, который зарабатывает деньги, из-за их интересов, по сути, это и может происходить, и войны будут происходить, кризис, который сейчас есть. Вы знаете, что это из-за того, что все это происходит, и из именно из-за материального интереса, определенной кучки людей. Сейчас, в наше время, у нас нет социума, у нас нет единства. Государство считает, что все принадлежит им. И это не так. Это государство принадлежит народу, но об этом забыли. Нынешние законы предназначены для того, чтобы банально уменьшить население, потому что с такими законами нереально действительно жить. Все люди выживают. Именно поэтому, если мне скажут, иди защищай, я пойду защищать только своих близких. Все. Так, а вот почему сейчас вот законы, как раз, которые сейчас есть, они направлены на то, чтобы как раз уменьшить. И с чем это связано? Почему нельзя взять закон, чтобы добороться с чтобы народ наоборот, этот наоборот, сильно увеличился и было, жило в благополучии, в чести, в достоинстве? Вся нынешняя политика сейчас сконцентрирована не на внутренней политике, не на том, как живет человек. Государство думает, что человек обязан государству Нет, государство обязан человек Согласен Без людей нету государства Но наше государство, к сожалению, нацелено на внешнюю политику На решение внешних проблем Хотя, с моей точки зрения, просто сделать полную автономность Отречься напрочь от взаимодействия с другими странами и сначала отладить то, что происходит внутри. Только тогда мы будем силой, только тогда мы снова станем силой, снова станем едины. А почему вот нынешние правящие классы, а наша элита, как говорится сейчас, они же не хотят у отрекаться, потому что у них имущество за границей, дети за границей. А здесь они все лишь получают деньги. Понятное дело, не с неба, естественно, а за счет нас. Вот почему такая связь, что корень проблемы на вот нынешней прям системе капиталистической. Здесь все завязано на деньгах. Несколько раз я читал выдержки из выступлений госдепа э, США, из э, выступлений из, э, ЦРУ директора, то, что не надо бить в Россию в лицо. Надо сделать так, чтобы брат восстал на брата. Кто-то с немцев, я не помню имен, для меня это не важно, сказал... Дайте мне средства массовой информации, и я уничтожу любую страну. Йозеф Геббельс это блин. Да, точно. Спасибо, что напомнил. Сейчас у государства стоят именно такие люди, извращенные, которым дали деньги, дали власть, и они почувствовали себя царями. Но они забывают, что если люд довести, и они сплотятся, все это закончится. Но, к сожалению, научили люд бояться. Они боятся всего не понимая, что общее количество, если сплотиться, уже будет не разбить. Мы уже один раз показали во время Великой Отечественной войны, когда во Вторую мировую мы мало того, что отбили себя, мы отбили и Европу от немцев. Мы это доказывали всегда изначально, еще будучи русичами. Сейчас это в нас уничтожили. Уничтожили единство, уничтожили понимание того, что действительно ценно. Люди гонятся за деньгами, люди гонятся за, грубо говоря, назовем понтами, забывая то, что мы уничтожаем природу, мы уничтожаем взаимоотношения, мы уничтожаем себя. Так, спасибо. А как вы думаете, вот что есть определенная группа людей, которые специально это выгодно, чтобы люди разобщались, уничтожали, обладали... Велись на понты, на деньги, все, что это, что это определенная группа людей, которые просто это все выгодно, и они не хотят, что будет кость в горле сплочения людей. На мой взгляд, такая группа была раньше, но на данный момент процесс вышел из-под контроля, и они уже сами не понимают, что делать. Так, ну, опять-таки, эта же группа, у них, она привилегирована, у них же как относительно есть деньги, средства, все блага их, вот, и они как бы не хотят этого терять. Они не хотят это, этого терять, они не могут остановить себе процесс, но это не мешает им вполне получать прибыль. Кто-то говорит, что война – это патриотизм, кто-то говорит, что война – это идеи. Смотрите на снаряжение солдата и посчитайте сколько она стоит и сколько на этом зарабатывают Понятное дело, на войне как раз и зарабатывается. Тут сразу убиваются два зайца. Первое, то, что прибыль из-за того, что как раз снаряжение на оружие. И второе, то, что прибыль, благодаря тому, что подавили какой-то народ и берут просто это в ресурс. Само собой, всегда будут брать у ресурса. Куда уходят налоги? Хорошо, давайте построим вопрос так. Мы платим за то, что мы работаем. То есть, чтобы получить зарплату за сделанное дело, мы должны заплатить. Ладно, мы копим, копим, покупаем дом. То есть мы заплатили за эти деньги, которые мы заработали. Мы хотим купить дом, но для этого мы, опять же, должны заплатить. Ладно, мы еще раз заплатили. Далее, что получается? Мы покупаем дом, но за то, чтобы жить в этом доме, жить на этой земле, мы, опять же, должны платить. И так касается всего. Нынешние налоги предназначены для того, чтобы собирать все больше и больше бюджет. Но бюджета, по официальным данным, у нас нет. Толком нету, он хромает, экономика подорвана. А почему? Куда уходят деньги? Военка, которая... Уходит... Они есть, их полно. Их очень много. Военка, которая уходит на сторону. Достаточно посмотреть военные контракты, сколько Россия техники переправляет э, в другие страны. Идем дальше... Депутатам тоже на что-то хочется жить? жить. 250 тысяч в месяц? Если бы я получал такие деньги, я бы проработал буквально год, открыл бы свое ремесло, и жил бы себе, не парясь, и, невзирая на то, что происходит вокруг, при этом бы подтянул всю, всех своих близких. Ну, ремесло, наверное, чтобы надо все таки думать, соображать что-то, а там они, по сути, и там и 200 тысяч, особо-то ну, бумажки приклад с одной стопки на другую. Ну, и думать о особо-то, может, не надо. Может быть, это, как говорится, для них и лучше, как говорится, они сейчас, может, из-за этого не уходят. Само собой. сейчас это, может быть, вы решили, как говорится, вот действительно, что-то сделал создать, а им и так хорошо. А люди отучили банально что-то творить? Людей отучили добиваться всего своим трудом, своим кровью, своим потом. И, естественно, в первую очередь такие люди сидят у нас в государстве. Если низшие классы, как мы это говорим, привыкли, то, что надо трудиться, трудиться, они не видят семью, они не развиваются. Сталин в свое время сказал, для того, чтобы человек культурно развивался, он должен работать 6 часов в день. Да, это действительно так. Факты документированы, это все ездит. Вот. А что мы получаем сейчас? Мы работаем даже не по 8 часов. 10 в лучшем случае. В лучшем случае Плюс поездка на дорогу. Да, а с учетом того, как еще у нас инфраструктура работает. О, особенно показали недавнешние пробки. Да, а если еще дальше посмотреть, как у нас ворот? ну, потому что взять банально наш Саратов. В свое время, когда я ездил на мотоцикле, второй диский проезд, осенью положили асфальт, весной я выезжаю на мотоцикле, а этого асфальта нет. Результатом, что сэкономили, а куда деньги ушли оставшиеся, которые они сэкономили? В карман. Скажите, а можно ли создать рычаги народу, при которых вся эта вот система и поменяется, и которой такой системы не будет как раз, а будет другая система, что как раз под контролем народа, чтобы действительно деньги были на действительно дела, и дела были, прям результат был виден, что, что, никуда, что не ушло никуда это ничего, что все, если на положили, то он качественный, что всегда под контролем. Почему сейчас такую, можете такую систему создать, что нужно для этого сделать, как вы думаете? Можно, достаточно всего лишь вернуть единство, но это... В наше время практически нереально. На мой взгляд, к сожалению, только война сможет такое дать. Когда люди действительно поймут, чего стоит жизнь, тем более жизнь близких, жизнь брата, который стоит рядом с тобой, и защищает то, что тебе дорого, то, что ему дорого. К сожалению, на мой взгляд, только так. Все, Спасибо большое, что ответили наши вопросы. все, Всего доброго, до свидания.